Всем привет! Добро пожаловать на канал Ксеньоре Тати, где мы учим испанский язык всего лишь за три минуты. Сегодня мы с вами разберем отклоняющиеся глаголы в настоящем времени. Что такое отклоняющиеся глаголы? Отклоняющиеся глаголы это которые отклоняются, разумеется, отклоняются от нормы. То есть в принципе они правильные, но они отклоняются. Давайте разберемся, когда это происходит. Сегодня мы с вами разберем... Их несколько групп. Сегодня в этом видео мы с вами разберем, когда буква Э e переходит и латину, и Э, e, то есть в дифтонг, да? Когда это происходит? Когда, например, возьмем слово импесар, глагол, вернее, «емпесар» начинает, да? Мы видим, чтобы нам, нам его спрягать, когда мы говорим о себе, нам получается «емпесо», да, по идее. Но мы видим, что над e, на Э e падает ударение «емпесо». Так ведь ударение стоит на э. Но такого слова нету. И поэтому в испанском языке есть ряд глаголов, которые, когда на которые, когда на э падает ударение, на корневую э падает ударение, она распадается на и и э, то есть получается И Это происходит только тогда, когда на нее падает ударение. Например, давайте распрыг... распрыгаем глагол эмпесар. Ее эмпиесо, да, а не эмпесо, потому что на э упало ударение, она распалась, получилось эмпиесо. Ту, МПСАС, да, то есть снова падает на него ударение. Эль-Эй-Яустед, МПСА, снова падает ударение, да, но отрас тут уже МПСАМОЖ. Почему? Потому что на корневую Э e ударение не падает. Куда падает ударение? МПСАМОЖ. А, так вот, Эй ⁇ ш, ой, Бошотрош, Бошотрош, МПСАЙШ. Опять ударение не падает, поэтому ничего не меняется да? Тут уже снова под ударение, потому что не эмпесан, а эмпьесан Так ведь? В общем И просто что нужно сделать такими глаголами? Просто, когда вы начинаете его выучивать вы смотрите, отклоняется, он не отклоняется, если отклоняется, то просто его запоминайте. Если вы обратили внимание, то он спрягается, отклоняется. глаголы, да, такие, когда только падает на я, ты, он, она, уштед и они, да, либо уштед, вот. К таким глаголам еще, например, может относиться: апретар, прижимать, да, атендер, учитывать, калентар, греть. Деспертар, просыпаться. В общем, я вам еще некоторые глаголы перечислю в описании видео, потому что их много, но я их, в принципе, тоже самые частотные вам выписала. В общем, пересматривайте еще раз это видео. Если у вас есть вопросы, задавайте мне их в комментариях, я на все отвечу. И спасибо за вас просмотр. Подписывайтесь на мой канал. Не забывайте заходить на мою страничку где вы найдете много полезных статей про испанский язык и про Испанию и много кучи рецептов. И подписывайтесь на мой инстаграм. И тут на YouTube вы найдете кучу всяких плейлистов и про грамматику, и про, и про артикли, и про многое другое, и про числительное, и про все, про все, про все. Поэтому обязательно подписывайтесь.